Здоровья, Сергея, и пусть ни у кого обидеться не воспаляется. И саму я. Здравствуйте, уважаемые! Очередной алкообзор вашему вниманию! Сейчас все начнется! Сейчас скучно не будет, как вы любите! Будет зато немножечко короче, чем в предыдущие разы. Потому как? Вы же смотрели? Предыдущие ролики, и вы уже должны понимать, что не в первый раз мы сталкиваемся с сегодняшней торговой маркой. А это, как минимум, уже какой-то задел информации в вашей голове. Так что подпишитесь, если еще не подписаны, поставьте лайк этому видео авансом. В конце, если не понравится, уберете и смотрите до конца. Не забывайте про то, что им нужно еще поделиться. Репосты, комментарии приветствуются даже более чем. Обязательная программа вступительной части Отработана А теперь, собственно, как уже и понятно из названия Наш новый Уже немного знакомый Сибитер Сибитер со своей Историей Со своей Моей чужой личной историей Сибитер Кедровый Сегодня у нас на обзоре Дамы и господа Два других сибитора уже были на канале. Они будут периодически выскакивать в подсказочках, есть в описаниях. К ним мы подойдем и их вспомним и помянем. Поэтому будет более краткая часть о производителе. Бутылка у, них, у всех сибиторов. Абсолютно стандартная. С недавних пор вот начали вот такую вот э, э, бумажечку прикреплять. Своерочек. Здесь информация. О трех сибиторах кедровый оригинальный микс и микс 19 специй. Каждому приписано, как его можно пить коктейли и к чему что подходит. Впрочем, это уже совсем другая история. На свету такого светло-коричневого, дубового, дубового, или даже, наверное, все-таки кедрового цвета. Слегка охладил. Слегка запотевшая. Итак, поехали! Тибитр выдержанный выдержанный вкус, крепость 38, объем 05. 30-дневная выдержка. О, выдержка 30 дней, серьезно. Смягчает вкус и раскрывает аромат кедровых орехов. Видимо, будет интересненько. Благодаря сочетанию бережно отобранных природных компонентов и 30 выдержки, вкус становится насыщенным плотным, по сути, вкусе с течением времени приобретает пьяные. Пьяные пьяные оттенки. И смягчается. О как! Пьяные оттенки и смещаются. Он в ушов, в принципе. Логично, и так. Логично. Не правда ли? Снова QR-код. Но ну, этот QR-код э, у нас читается и отправляет нас на сайт алкогольной сибирской группы. Настойка кедровая выдержанная, сибитер кедровая выдержанная. Поехали. Состав. Вода питьма исправлена. Спирт этиловый, эфированный инлюкс из пищевого сырья. Настой и спиртоны. Скорлупы кедровых орехов. Кедровых орехов очищены. Сахарный сироп. Мед натуральный. настой спиртованные корни, имбиря, травы, чабреца и зубровки. Блин, не люблю зубровку. Зубровка была в обзоре на водку Бульбаш. Вот что-то она тогда не нашла. Вот именно зубровая настойка Бульбаши вот здесь и в описании. Краситель сахарный калерой один Простой лимонная кислота. Регулятор кислотности. Она же произведена с использованием натуральных сибирских ингредиентов российского спирта и сибирской воды. Срок годности не ограничен. Пищевая ценность 220 килокалорий. Стандартная для крепкого алкоголя, там плюс-минус 5-10. Допускается образование мутной капли, наблюдаемой при переворачивании. Ну, как бы, пока не видно мутной капли. Разберемся по ходу. Алкоголь противопоказан. Ну, мы не из этих, кому противопоказан. Мы не беременные не до 18. В общем, ребята, это все. 18+, плюс и нерожавшим мы, и не беременевшим мы. Хорошо сидит в руке, собственно не все одинаковые, в ладони тоже, можно поотбиваться, можно потанцевать как маракасы, так что давайте вскроемся, уже все-таки что тянуть -то? попробуем. Ух ты, ух ты, мы вышли из бухты. Как всегда, подраницы, первое, без комментариев, для понимания и для развязочки. Ну, что ж. Говорят про мутную каплю. Давайте посмотрим ее, собственно, в наливании и как это все выглядит. Ну, я знаю, в бутылке никакой мутной капли не видно. Раз допускается, значит опускается. есть будет. Где-то уже с ним сталкивались, уже что-то бывало, проходили. А так вот такой прям конечный цвет, конечный цвет, такой хороший, дубовый, хидровый цвет. И вот здесь вот, конечно, мутная капля есть. Здесь прям муть А это компот из яблок. Даже в этот раз без корицы, просто яблоки и все. И вот так вот прям. Поэтому компотик всегда хорошо. Яблочки свежие, яблочки домашние, это тоже будет душевно. Так вот. Зачем мы остановились, э -э, дамы и господа? Алкогольная сибирская группа. Это же прям интересно. Это же прям э -э, хорошечно. Сайт есть. Сайт э -э, познавательный. Сайт красивый, информативный. И лишь только на третьей бутылке сибитера, это уже третий сибитер, кстати, если что, на канале, так, то, если кто, ничего. Лишь на третьей бутылке сибитера я заметил, что у них... Э -э, в правом верхнем углу сайта есть такая строка, как проверка подлинности. Не знаю, может она только сейчас появилась, раньше не видела, может просто не обращал внимания. В общем, проверка подлинности, можно проверить бутылку, это лайк сразу им. Вот так вот и проверил, подлинная, работает. Вводим данные с и все хорошо работает. Сайт действительно хороший, сайт красивый, виртуальный тур о производстве, не истории... Награды, контакты, это все присутствует, продукция перечислена, это все хорошечно, грамотно, красиво. Напомню, что существует с 93 -го года, 1900, между прочим, 1993 -го года, это Омск Спиртпром, завод и русский, Рузский, да, купажный завод. Э, вот они и входят... Э, Сибирскую группу на Алкогольную группу Только сейчас, кстати, обратил внимание, что это 25 стран э, География поставок Самые известные марки, как минимум для меня, э, торговые марки от э, алкогольной сибирской группы Это Хаски, Белая Березка, Тельняшка, э, Кедровица, э, Коньяк, э, Великая Династия ну, естественно, и Сибитер, Сибитер, и остальные чуть менее. 5 озер, 5 озер, ребят, но ну, это прям вообще прям вот, топ, топ по известности, наверное, по, наравне э, с Белой Березкой. В общем, это все расписано, подробно есть на сайте, там у них еще есть мискари, э, вот этот коньяк, белой Березка, есть сладкие настойки, они такие крепкие, да, когда-то 38 градусные, в общем, все подробно, все красиво, все информативно. Собственно, переходим э, в наш э, раздел Сибитера и узнаем, что их оказывается 8 видов. 8, 8, 8 видов Сибитера. А да, 8, 8. если кто-то не в курсе, то это мое любимое число. Ребятушки вот а мне тут недавно сказал, что 8 это вообще денежное число. Так, это же и чудесно. А это уже третий. Третий, значит, еще 5 впереди, 5 еще и Сибитерных обзоров. Есть чем стремиться, есть чем познавать. Э, Сильнейку рассмотрим. А на какие-то несколько даже сделаем отдельный э, групповой обзор. Э, это так э, в плане спойлеров, ребятушки. Этот именно Сибитя выпускается в объеме 0,5 и 0,25. Хорошо, что указали. Хорошо, что имеют несколько видов объема продукции. Это тоже лайк. Like. В общем, сайт в описании. Переходите, смотрите. А теперь... Никак я не могу забыть одну некрасовскую фразу. Братюни, ролик начинается с такой-то минуты. Писать комменты ты обязан. Ребята, давайте-ка теперь уже, собственно, заценим за пошутчик. Но спиртовой запах присутствует. Спиртовой запах идет первым. И спиртовой запах не такой, что прям бел по надрям. Но запах, конечно, ну вот сложно именно вот так вот из бутылки разобрать, что именно а, что-то древесное, вот как бы древесное, дубовое, кедровое, пока непонятно. Именно истопки, именно ароматы почему-то ощущаются вот больше вот так спиртовым не отдает вот этим вот всем делом. Чувствуется чувствуется древесина, чувствуется корна. кстати, чувствуется Палец в жопе, все остальное ощущается цвет, цвет, конечно, дубовый, но это, в принципе, все от бочек И, конечно, от сахарного калера Ну, не, не, не прям, не вызывает это ощущение, вот этот спиртовой, не прям резкий Зубровка, зубровка тоже ощущается Это тот э, аромат, который сложно забыть ну как, бы, ну, как бы, если не зашло, то оно запомнится, а если зашло, то тоже запомнится ну, по-другому и не на так долго. Пишут имбирь есть. Да, да. Бесспорно. Бесспорно, а, а да. наверное с эротикой. С эротикой, да. С эротикой, да, бесспорно, с эротикой, да. Давайте все-таки за фотографию и с ароматами пока все хорошо. Все <сосы> Бывают такие крепкие алкогольные напитки, которые, ну прям не обязательно запивать или закусывать с этим, к сожалению, великой радости, не знаю кому как, так не получится не потому что он очень сильно обжигает, потому что вот эти ароматы древесные, они их хочется как-то как-то все-таки ощутить внутри, а не снаружи, вот таким способом отправить поближе поближе к желудку заходит хорошо, ну прям хорошечно качественный эксперт Пока-пока, вот, ну, не такое. Ароматы есть, э, ароматы ощущаются. Дальше хуже. История. История специально для вас. Именно правда, воде Очень э, залегла на подпорки. Несколько лет назад я узнал, что один мой товарищ, пусть будет Сергей, для вас не имеет значения, э, ну, в общем, Сергей э, слег в больницу с аппендицитом, с воспалением аппендицита. Я говорю, Сергей, как так произошло? Почему произошло воспаление? Он говорит, он питался нормально. Единственное, на что я готов, говорит Сергей, положить э, свой недобрый глаз, то, что за несколько часов, там буквально за несколько часов до госпитализации, до этого всего обострения, он выпил три три стопки сибитера, именно кедрового. Воу! Один раз это случайность. Два раза это тенденция, три закономерность. Попробуем проверить на себе. Время эксперимента. За здоровье Сергея. И пусть ни у кого пеницид не воспаляется. Точнее не скажешь. Давайте-ка все-таки как по рецепту и как по их замыслу было, попробуем. Они ведь говорят, что симпитер в чистом виде, это идеально к мясным блюдам. Мясным блюдам а они как раз уже пораспели. К сожалению, или к радости, они не особо шикарные, потому что так сложилось, потому что так. А более шикарные, более интересные на плейлисте рецептусы, он вот здесь вот, перейдите, посмотрите. Это единственные курсы, которые вам нужны. Добро пожаловать на мои курсы элементарной кулинарии. Вопрос. Правы ли они были о том, что... После послевкусии смягчается, и это идеально к мясу. Куриная нога, куриное крыло. Немножечко горчички сюда, немножечко горчички сюда. Горчички? под Подкантоплю, подкантоплю. Ребятушки, давайте посмотрим, смягчается ли он, будет ли ароматность, пряность. Не задавай тупых вопросов сейчас. Да, он смягчился. Первое обожение, чуть-чуть прогнал по полости Кстати, стало... Типенько, Но это все 38. Это все 38. Маловато, понимаешь? Маловато будет! Вот здесь не обманули. Прекрасно сочетается. Пишут э, идеально к мясу и бургерам. Ребят, давайте подытожим Сибитер кедровый. Если кто не помнит, обязательно перейдите по вот этой вот подсказочке. Э, там был э, 50-й юбилейный алкообзор на э, Сибитер ягодный. Я на тот момент его поставил в топ, и он на данный момент до сих пор там первый. А это, ну, как минимум среди трех сибитеров, он все-таки третий. Он все-таки третий, и он, ну, это же субъективное мнение, он довольно жесткий. Он довольно жесткий, и не каждому зайдет. Это довольно, довольно, как сказать, специфический, специфический аромат, так сказать, на полупрофессионала, не прям так, чтобы на любителя. В общем, имеет место быть 319 рублей по акции в пятерочке. Обычная цена 399 рублей. Скажем так, пробуйте сами, решайте сами кедровый или ягодный, или какой-то другой. Их 2, 7 видов, 7 видов. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк этому видео еще разочек, и я, наверное, донес какую-то информацию, может быть и нет, но, в общем, Сибитер имеет место быть, но какое место, решать каждому из вас. Сибитеров 8, а ты один в одиночестве родился, в одиночестве любишь, в одиночестве живешь, в одиночестве страдаешь, в одиночестве помрешь. Самое страшное время, да, это перед сном. Так что...